Ну что, мы с вами продолжаем разбор части B. Не буду терять ни минуточки и сразу же приступаем к Б первому заданию. Напомню, это CT-2022, первый вариант. Установите соответствие между названием органического соединения и общей формулой гомологического ряда, которому оно принадлежит. Это задание сделан для того, чтобы вы могли отнести вещество к какому-то классу, еще и вспомнить общую форму данного вещества. Есть два варианта решения этого задания. Либо, вот я на конкретном примере запишу, значит, 2 бутан Я вижу, что бутан, да, то есть суффикс «ан» говорит о том, что это у меня класс алканы. К алканам, то есть здесь у меня алкан, о, об, об алканах я могу сказать следующее, что у них общая формула CnH2n плюс 2. То есть я для буковки А ищу такую э, формулу из правого столбика. Она у меня под циферкой 5. Другой вариант, что вы делаете? Вы рисуете формулу. Это более длинный вариант, ну, например, если вы не знаете общую форму. Значит, у меня бутан это 4 атома углерода. От второго у меня отходит метильная группа. Что я делаю? Я составляю формулу и ее условно сворачиваю. Что у меня получается? 5 атомов углерода и 12 атомов водорода. Что я делаю? 5 на 2 это 10. То есть h 2 n 10 минус 2 у меня остается 2. Опять же, точно такая же формула. Но второй вариант более длинный. Далее, B24, димитил гексанол 1. Значит, суффикс... Ол у меня говорит о том, что у меня здесь спирт. Для спиртов характерные ну, разные варианты формул. Либо, то есть я буковку Б запишу, CNH2N плюс 1OH, либо CNH2N плюс 2O. То есть буковка B ищем такой вариант. Вот у меня под номером 2. Далее В. Бутановая кислота. Бутановая кислота относится к классу карбоновых кислот. У них общая формула CNH2NO2. То есть В еще это номер 3. И бутилпропанат. Обратите внимание, что для сложных эфиров будут точно такие же формулы общие, как и для карбоновых кислот. То есть Г тоже 3. Таким образом, правильный вариант ответа у меня А5, В2, В3, Г3. Далее, B2. Установите соответствие между формулой полимерного материала и его названием. Ну, давайте разбираться. Значит, что мы точно с вами тут есть, ну, допустим, одна вот эта формула, она может немножечко, я бы так сказала, вводить в ступор. Давайте разберемся пока что с другими двумя. Что я здесь вижу на... В варианте Б 1, 2, 3. Три атома углерода это пропан. Но помним мы о том, что образуются полимеры либо за счет реакции полимеризации, либо за счет реакции поликонденсации. Полимеризация э, здесь проходит за счет разрыва кратных связей. То есть у меня был не пропан, а пропен. Соответственно, я могу сказать, что такой у меня полимер будет называться полипропилен. То есть для пункта B у меня номер 5 подходит. Далее, что видим здесь? 1, 2, 3, 4 атому углерода. Остается кратная связь. И сразу же мы должны понимать, что это реакция полимеризации 1, 4. Что это значит? Что у меня было здесь две двойных связи. Они разорвались. Крайние образуют, ну, условно, как ручки соединяются с такими же следующими звеньями. А посередине замыкается кратная связь. Такое вещество у меня тривиально называется изопрен, а сам полимер называется полиизопрен. Номер три. Дальше, то есть мы используя с вами полипропилен, полиизопрен, и остается три варианта. Полиэтиленом пункт А быть не может, потому что в таком случае было бы два атома углерода. Либо лавсан, либо капрон. Как запомнить? Для образования капрона э, используется 6-аминокапроновая кислота. То есть здесь э, должно быть 6 атомов углерода и к последнему присоединяется аминогруппа. А ну-ка считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот наша аминогруппа. Такой капрон образуется за счет реакции поликонденсации. Отрывается, скажем так, протон водорода от аминогруппы и ОН-группа OH от карбоксильной группы вот здесь. Вместе образуют воду и ну, непосредственно реакции поликонденсации. То есть вот это у нас пункт номер 4. А4, В5, В3. Далее В3. Выберите утверждение, верно характеризующий фенол. И э, напомню вам следующее, что фенол это у нас вещество, которое относится к отдельному классу фенолов. Это у нас не ароматический спирт. И фенол имеет формулу С6H5OH, ну вот здесь вот сбоку запишу. То есть это отдельный класс. Первый относится к классу ароматических спиртов. Нет, он не относится, он относится к классу фенолов. Ароматический вот здесь вот был нарисован бы, а, то есть когда через CH2 группу соединено. Далее вступает в реакции замещения со щелочными металлами. Да, действительно так. Ну, такой пример приведу. Плюс натрий и у нас будет происходить следующее. Натрий будет замещать водород в гидроксогруппе образуется фенолят натрия, То есть второй пункт нам подходит. Далее. Бесцветная жидкость, хорошо растворимая в горячей воде. Вот здесь нет. Фенол действительно растворим в горячей воде. Но при этом это бесцветные кристаллы, то есть это твердое вещество, а значит, вот видите, здесь подвох именно в жидкости, то есть этот вариант нам не подходит. Имеет структурную формулу нет, вот мы ее зарисовали, реагирует с бромной водой, действительно, качественная реакция на бром, течение на фенол с бромной водой, обладает более слабыми кислотными свойствами, чем угольная кислота. Да, он более слабый, нежели, чем угольная кислота. То есть правильный вариант ответа 2, 5, 6. Далее, B4. Определите сумму молярных масс органических веществ молекулярного строения А и немолекулярного строения Д и К. Здесь мое любимое, что я очень часто неправильно считаю молярные массы. Но сейчас посмотрим. Пропанол 1. То есть я могу записать, в принципе, что с 2 h 5 я специально так запишу, С2ОН. Дальше что у меня произошло? Когда у меня со спиртом, я вижу кубку ОАИ-температуру, у меня вот, этой, вот эта вот вся часть превращается в альдегидную группу. То есть у меня образуется пропаналь С2Н5, СХО. Это вещество А, и малярку его нам нужно будет посчитать. Далее, что произошло? У меня произошло, я буду стрелочку ставить, окисление. Я вот так вот зарисую, что получилось. А образуется у меня карбоновая кислота. Очень часто, очень легко, в принципе, запоминаю, что окисление происходит следующим образом. Спирты, альдеиды и потом карбоновые кислоты. Значит, это вещество у меня B и два варианта. Я сюда напишу плюс цинк, что у меня получится. С2H5COO дважды цинк, потому что у меня цинк двухвалентный металл, а здесь у меня одноосновная карбоновая кислота. То есть вот это вещество у меня D, его мне малярку тоже нужно посчитать. Теперь разбираемся здесь. Здесь у нас происходит реакция этерификации с спиртом, а серная кислота всего лишь является условием протекания реакции при нагревании. Как тоже правильно записать эту формулу? Даже здесь я возьму и распишу карбоновую кислоту. От карбоновой кислоты отходит всегда гиброксогруппа, от спирта в реакциях и отходит протон водорода. То есть у нас побочный продукт, это вода, нас не интересует. Что образуется? Начинаем мы запись с карбоновой кислоты вот что у меня остается кусочек связи дальше этот кусочек связи продолжается кислородом из моего спирта и получается вот такой у меня эфир хорошо это у меня номер Б. что делаем дальше а дальше нам добавляют сюда щелочь в воде при нагревании то есть у нас происходит щелочной гидролиз что будет происходить Таким же самым образом будет разрываться связь, как она образовывалась. Водородик пойдет к спирту. Литий О условно пойдет к карбоновой кислоте. То есть у нас получится С2H5 coo литий и С2H5 oh Теперь нам только нужно выбрать, а что же за вещество Г? Нам говорится следующее, что вещество Д и Г не молекулярного строения. Спирт это у нас молекулярное строение, потому что это органическое вещество, не относящееся к классу солей. А вот если у меня есть ионный тип связи, значит это вещество имеет ионную кристаллическую решетку и значит немолекулярное строения. То есть вещество Г, вот оно у меня. Что теперь делаю? Беру калькулятор, начинаю считать. Начнем с вами с альдегида. 12 умножить на 3 плюс 6 и плюс 16, 58. На самом деле, когда я была на ЦТ, я сначала неправильно посчитала малярные массы, а потом что-то мне в сам последний момент захотелось пересчитать эти малярки, и я увидела, что я ошиблась. Так была бы еще одна ошибка, просто за моей невнимательностью. Теперь считаем э, вариант D. Значит, 12 умножу на 3, плюс 5, плюс 16 на 2, это 73, умножу на 2 и плюс цинк, это 65. Получилось у меня 211. И последнее мы считаем солития. 12 на 3 плюс 5, 16 на 2 и 7. Это 80. Считаем сумму 80 плюс 58 плюс 211. Получилась у меня сумма 349. Надеюсь, что малярки все правильно посчитали идемте с вами дальше. B5. Установите соответствие между исходными веществами и суммой коэффициентов в сокращенном ионном уравнении реакции, протекающей между ними. Все электролиты взяты в виде разбавленных водных растворов. Но опять же, нам нужно записать в виде сочетания букв и цифр. Значит, здесь нам понадобится таблица растворимости. Значит, она у меня вот здесь вот рядышком. В сборнике ЦТ очень классно, что есть вот такая вот таблица, она у вас будет цветная на самом CT. Значит, что у меня здесь происходит? У меня происходит реакция обмена. Вот эти, можно сказать так, ионы, они переходят к соответствующим другим анионам. Что получается? Кальций в ТОР-2 и NH4, NO3. Смотрим таблицу растворимости. Кальций в ТОР-2. Кальций в ТОР-2 это малорастворимое вещество. Ставлю стрелочку вниз, его на ионы мы не расписываем. NH4 и 3 у нас растворим. Все окей, но при этом нам нужно уравнять. Ставим двоечку сюда и двоечку сюда. Далее расписываем на ионы. Кальций Н3 дважды у нас с лидичным, будет растворим. Кальций 2 плюс... Плюс 2NO3 минус. Далее плюс 2NH4 плюс плюс 2 втор минус. Получается кальций втор 2, мы не расписываем. 2НH4 плюс, и вот эта двочка, относится как к NH4 плюс, и так к Н3 минус. Плюс 2NO3 минус. В правой в левых частях я могу сократить Н3 и NH4. Что у нас получается? Кальций 2 плюс. Плюс 2 в тур минус, и получается кальций в тур 2. Считаем сумму коэффициентов. Обратите внимание, что здесь у вас, ну, по идее, стоят единицы. Значит, сумма коэффициентов у меня здесь 4. То есть, А и четвертый вариант так будет 4. Далее, пункт Б. Стронций ОН OH дважды плюс магний СУ4. Что у меня образуется? Стронций СУ4, обменной реакцией магний ОН OH дважды. Что делаем дальше? Смотрим таблицу растворимости опять с вами. Значит, стронцы СУ4. Ищем наш Стронций и СУ4. Мало растворим, ставлю стрелочку вниз. Дальше магний УАЖ OH дважды. И тут наш магний. Магний УАЖ OH дважды тоже мало растворим. Что делаем дальше? Дальше все расписываем. Стронцы 2 плюс, плюс 2УАЖ минус, плюс магний 2 плюс. Плюс СУ4, 2 минус. Получается Стронцы СУ4, стрелочка вниз. И магний H2, дважды, тоже стрелочка вниз. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть, В у меня соответствует 7, это номер 2. Я сейчас лишнее сотру. То есть, у нас А4, В2. Далее, В, со 2 Плюс натрий ОАН, OH, и это у нас избыток. Раз избыток, значит у нас образуется средняя соль. Натрий 2, СО3 и вода. Уравниваем. Значит у нас натрий 2, СО3 растворим. Вот вода у нас является слабым электролитом. Значит оксид мы не расписываем, СО2 так остается. 2 на 3 плюс плюс 2 ОАН OH минус. Получается 2 на 3 плюс... Плюс CO3, 2 минус, плюс вода. Единственное, что мы здесь можем сократить, это натрий. Ну, в принципе, так можно посчитать сумму коэффициентов. 1, 2, 3, 4, 5. То есть В у нас под номером 5. И последнее, Г у нас остается. HNO3 плюс NH3. Что у нас здесь получается? Под номером акцепторного механизма у нас образуется нитрат В. Аммония, NH4 и 3 Расписываем. H+, плюс NO3 минус, плюс NH3 так остается И NH4 плюс, плюс NO3 минус. Что могу сократить? Могу сократить нитраты ионы. Что у меня получается? Раз, два, три. Три это у меня будет номер три. Правильный вариант ответа это А4, В2, В5, ГМ3. Далее, B6. Для обратимой реакции, она у вас записана, установите соответствие между воздействием на равновесную систему направлением смещения равновесия. Ну, давайте я ее еще раз перепишу, уже не буду писать, ну, хотя ладно, все запишу, агрегатное состояние. Так, и реакция у нас эндотермическая, то есть прямая эндо обратная экзо. Использование катализатора. Запомните, что катализатор вообще никак не влияет на смещение равновесия. Он увеличивает или уменьшает скорость химической реакции. Да, если мы будем говорить про ингибиторов, например, то будет уменьшать. Но никак не влияет на смещение равновесия, потому что он одновременно влияет и на прямую, и на обратную реакцию. То есть А у нас не смещает. 3. Далее. Б. Понижение температуры. Представьте, что вот эта равновесная реакция, это у вас как весы. Значит, если я на одну чашу что-то положу, они у меня сместятся. Для того, чтобы мне вернуться в обратное положение, мне на другую тоже нужно что-то положить. То же самое в реакциях. Если у меня происходит понижение температуры, то система стремится ее повысить, а повышает по условию у меня обратное. Значит, равновесие смещается влево, то есть в сторону исходных веществ, В2, П. Повышение давления. Что нужно помнить? Что при увеличении давления равновесие смещается в сторону уменьшения объема. Давайте этот объем посчитаем. Условно у нас здесь один объем, а здесь у нас два объема суммарно. То есть, если я буду повышать давление, то равновесие у меня будет смещаться влево в сторону уменьшения объема. То есть, В у меня, соответственно, 2. И Г – последнее уменьшение концентрации продуктов. Здесь наоборот. У меня продукты уменьшаются. Что стремится сделать система? Количество их повысить. Повышается за счет образования продуктов реакции. То есть, равновесие, должен, равновесие должно смещаться в сторону продуктов г 1 То есть правильный вариант ответа а 3 B2, в 2 г 1 Далее B7. Установите соответствие между формулой иона и названием реактива, с помощью которого можно обнаружить данный ион. Все электролиты взяты в виде разбавленных водных растворов. Иногда вам могут помогать таблицы растворимости, то есть какие -то осадки вы можете в принципе что сделать? ПО-4, например, найти, я здесь вижу, и смотрю, какие осадки у меня образуются. С барием, с тронцем, кальцием, магнием, что еще тут есть? Серебро и так далее. То есть большое количество ионов, которые могут определить. Например, барий, наоборот, еще. с чем мне может? С сульфат ионом, фосфат, сульфит, так, не с сульфитом, с карбонатом, с силикатом. да. То есть я вот могу примерно определить, какие ионы будут у меня с чем здесь образовывать осадки. То есть... Частично можно и там. Ну, давайте разбираться по порядку. Водород. Значит, с чем бы у меня водород и что мог образовывать? Где бы я могла, как бы так правильнее сказать, что-то обнаружить? А давайте разберемся и запишем вообще формулу всех вот этих веществ. Гидрокарбонат натрия. Натрий, hco 3 Дальше. Нитрат аммония, nh 4 НО3. Гидроксид бария. Барий OH дважды и сульфат калия, калий-2СО4. Из всех, что я вижу, что водородик, в принципе, вот куда у меня пойдет. Когда у меня ä, будет излишняя кислая среда, что будет происходить? У меня будет образовываться, ну по идее, поугольная типа кислота, которая тут же диссоциирует на H2CO2. CO2 у меня будет выделяться в виде газа. То есть для А у меня соответствует один Далее, В 4 Всегда на NH4 нужно добавлять щелочь, то есть гидроксидоны. Вместе они будут образовывать гидрат аммония NH3 умножить на H2. При небольшом нагревании будет специфический запах аммиака. То есть, выбираю я барю H2. B3. Далее на PO4,3. А, минус, что я могу здесь взять? Значит, мне нужны какие-то катионы с натрием, минус 4 с калием. Это все растворимо. А вот с барием будет специфический белый осадок. То есть для В тоже номер 3. И далее Г, последний барий. Барий мы уже все прекрасно знаем. Сульфат он с барем дает белый осадок. То есть номер 4. Правильный вариант ответа А1, В3, В3, Г4. Далее. В, ше... в О. <смех> вещество А представляет собой бесцветный газ с характерным резким запахом. Ну, в принципе, что можно придумать? Так Аммиак и сероводород первое, что приходит в голову. Далее, относительная плотность газа А по метану равна 4. Что я могу сделать? Сразу найти найти плот... малярную массу газа А. Это плотность умножить на малярную массу метана. То есть 4 умножить на 16. Так, это у меня 64. Хорошо. Все, с этим разобрались. Значит, у меня для пункта А уже я знаю 64 это 6. Далее присутствие катализатора А катализатора вещества А окисляется кислородом соединения Б. Здесь мне уже приходит в голову, что это же может быть СО2 и СО3. Ну, в принципе, это так и будет, но мы с вами об этом поговорим. То есть, здесь у меня СО2. БСО3, Малярную массу 80, ОСО3 это номер 4. Далее, которая при растворении в воде образует сильную минеральную кислоту В. Это серная кислота, H2SO4, малярная масса ее 98, и это у нас номер 3. Далее, Г при взаимодействии вещества А, то есть СО2, массой 9,408 uh, грамм с негашенной известью то есть кальций о а, с выходом 80 получается соль ну, что у меня за соль кальций со 3 а, массой 14 112 грамм ну давайте проверять так ли это вот у меня здесь калькулятор значит химическое количество считаем о со2 теле 408 делю я на 64. У меня получается 0,147. 0,147 я умножаю на 0,8. У меня получается 0 целых, я же все запишу, 1176. Если 14,112 поделю на это значение, у меня получается малярная масса вот этого вещества 120. А ну-ка проверяем. Значит, 16 умножаю на 3,48 плюс 32 и плюс 40. 120. Значит, у меня это сульфит Кальция, то есть кальций СО, так, известь да, Г, это у нас негашенная известь, это кальций О, она у нас 56, это номер 7, затем Д, это у нас кальций СО3, Все не потерять, малярной масса 120, это у нас номер 2. И нас просят установить соответствие между веществом, обозначенным буквами, и его малярной массой. То есть вам здесь нужно знать физические свойства и предполагать, что же с чем у вас здесь может образовываться. Так, отлично. Значит, далее мы с вами идем номер 9. Выберите утверждение, верно характеризующее фосфорную кислоту. Я тоже, на самом деле, когда делала вот это вот задание, у меня было что-то про сахар, и я вообще на самом деле когда-то давно видела, что фосфорную кислоту используют для э, отбеливания сахара, но очень сомневалась. Но все-таки выбрала, выбрала все верно. Давайте почитаем, что же здесь. Массовая доля кислорода равна 65,3. Как найти массовую долю кислорода? Нам нужно малярную массу кислорода здесь делить на малярную массу всей ортофосфорной кислоты. 16 на 4, 9 на 98. 16 на 4 и делить на 98. У нас получается 65, 306. Все подходит, значит, это правильный вариант ответа. Химическая формула H3PO3. Нет, не подходит H3PO4. В реакциях с металлами образуют только средние соли. Нет, средние и 2, 2 варианта кислых солей. То есть фосфаты... Гидро, гидрофосфаты и дегидрофосфаты, то есть три варианта, используется в производстве кормовых добавок, да, вот используется это фосфатные, ну скажем так, условно удобрения. это сюда все записываем при электролитической диссоциации образуют три различных аниона, да, действительно, я так быстренько напишу, H3PO4 слабый электролит, иногда выделяют электролит средней силы, но если слабый и сильный, то это слабый, H+, H2PO4 минус, потом будет HPO4 2 минус и потом PO4 3 минус. Вот три различных э, аниона. И взаимодействует с кремнезёмом? Нет, с кремнезёмом не взаимодействует. Ну и в принципе, что можно сказать? Тут всегда три варианта, э, три циферки. Далее, перейдем с вами к задачам. Ой, прикольная эта задача. На самом деле, разными вариантами можно решить. Покажу вам два. Один вариант, которым я решала на ЦТ, проверяла себя, скажем, таким лайфхаком, тоже вам покажу. И второй вариант, который до меня дошел уже, будучи тогда, когда я пришла домой. Ну ладно. Значит, порцию насыщенного адбекина разделили на две равные части. Значит, альдегид у нас, как можем записать с вами, CNH2NO. И вот так вот разделили на две равные части. Далее, значит, одну часть восстановили до одноатомного спирта. То есть что туда мы, я вот так вот, восстановили. Образовался у нас h 2 n плюс 2O, а другую окислили до карбоновой кислоты. CNH2NO2. Вот здесь. Вот. Затем эти продукты ввели в реакцию тарификации, То есть они вместе прореагировали. Что у нас образовалось? CNH2NO2. Потому что количество атомов N у нас не поменялось. И такая же форма будет, как у карбоновой кислоты. Но... Мне же нужно взять это дважды и минус молекула воды. Потому что именно в реакции тарификации она уходит. А что я еще могу сказать? Здесь я добавила два протона водорода и кислород. И здесь я что сделала? Убрала эту молекулу воды. То есть масса вот здесь, вот здесь, они будут равны. Но у нас есть что? У нас есть выход. Ну давайте до конца дочитаем. Или в реакцию тарификации в результате чего образовался сложный эфир массой 96 грамм. Вычислите массу исходной порции алдегида, учитывая, что каждое превращение протекало с выходом 80 То есть 80 вот здесь и 80 вот здесь в двух параллельных, потому что массу разделили на двое. да? То есть исходную порцию не учитывайте и здесь и здесь, потому что эти процессы два параллельных. То есть как не найти? Массу моего насыщенного альдегида, то есть CNH2NO, у меня равно масса вот эта, 96, то есть они, по идее, должны быть равны, только делю я два раза на мои выходы. Вот здесь один процесс и вот здесь второй процесс. Что получается? 96 делить на 0,8 и еще делить на 0,8, 150. Вот ваш ответ. Я решала вообще другим путем, на самом деле. Я формулы, скажем так, выводила, да, и получалось очень очень большое, большое громоздкое решение. Что еще можно было сделать? Я таким образом проверяла, действительно ли так. Я взяла два различных конкретных альдегида, То есть, пусть у меня будет, ну самый простой вариант, уксусный альдегид, да, CH3C что у меня произошло вот здесь? То есть 80% так и остается. У меня образовался спирт CH3CH2OH. И здесь у меня образовалась уксусная кислота ch 3 coh Какой у меня продукт реакции? CH3CO2H5. Если вот это 96 грамм, здесь 80, здесь 80. Давайте посчитаем, что химическое количество. Для этого малярную массу нужно, конечно, знать. Так, 3,5 это 8, и 16 на 2 это 88. Малярная масса, химическое количество 96 делить на 88. Значит, химическое количество 1 1,091. Что я делаю? Я вот это 1,091 делю 2 раза на 0,8. То есть перехожу к химическому количеству назад. Да, то есть у меня получается 1,091. 705, Но ну, не забывайте, что вот здесь 1, ну по факту, да, 1 и вторая порция, то есть мне нужно домножить на 2. И домножаю на малярную массу. Так, у меня получилось химическое количество 3,409, малярная масса 12 на 2 плюс 4 плюс 16, это 44. Получается у меня 149-996 грамм. То есть все равно 150. Там, конечно, красивее решение, но тем не менее. Если вы сделаете с другим количеством атомов углерод, у вас получится все то же самое. То есть я таким образом проверяла, но первый раз решала вообще через уравнение, через системы. Что-то вот этот первый вариант до меня не дошел сразу же на ЦТ, но, тем не менее, задача правильно, Главное, что решена. Далее, Б11. Содержание питательного элемента. Калия в удобрении определяется массовой долей в нем оксида калия. То есть у нас калий, оксид калия. Для повышения урожайности почвы был использован навоз с массовой долей оксида калия 0,4%. Сильвините Калий содержится в составе хлорида калия силифенита. Это у нас калий хлорнат, хлор. Но нас на самом деле не интересует. А у нас здесь калий хлор. Все окей. Рассчитайте массу в тонах навоза, который по содержанию калия может заменить 262 килограмма сильвинита. С массовой долей хлорида калия 46%. Первое, конечно же, что мы с вами делаем, это, то есть, здесь дальше у нас тут навоз. И его в тонах, обратите внимание, массу нужно найти. Что мы делаем? Мы находим массу калий-хлор. Сколько же там содержится нашего хлорида калия? 262 килограмма. Нужно 0,46. Я могу считать, и в килограммах это никак не влияет. 262 умножаю на 0,46. У меня получается 120,52 килограмм. Хорошо. Теперь мы с вами делаем следующую пропорцию. Калий-хлор у меня соединен с калием, который дальше соединен с калий-2О. Мне нужно что сделать? Уравнять то есть соотношение или количество атомов калия везде должно быть равно. То есть у меня здесь 120,52 uh, килограмма. Здесь у меня будет... Калий у нас здесь нужен только лишь для перехода. Что могу сказать? Здесь у меня будет х килограмм калия 2О. А что снизу я пишу? То есть здесь у меня масса, здесь будет малярная масса. 35,5 плюс 59... Это 74,5, но таких молекул у меня 2, поэтому я пишу а 2 умножить на 74,5. Что у меня здесь? 39 умножаю на 2 и плюс 16. 94. Нахожу х. 120,52 умножить 94, делю на 2 и на 74,5. На самом деле это правило, вот это вот, которое мы сейчас используем, это правило атомарности. Так, у нас получается 76,33 килограмм. Теперь нам говорится о том, что вот это вот, это 0,4%. Мне нужно найти 100. То есть 76,033 килограмма, это 0,4%. А мне нужно найти, то есть я давайте уже y возьму, килограмм, пока что в килограммах, это 100%. Ищем, ага, может здесь не будет кому-то видно, давайте я выше, быстрее всего, что там будет картиночка. Значит, 76,033 это 0,4%, тогда у это 100%. Ищем у, значит, 76,033 умножаю на 100 и делю на 0,4. Получается у меня 1908. И это килограмм. Что перевести в тонны, я делю на тысячу. То есть получается у меня 19 тонн. То есть вот наш правильный вариант ответа. Возможно, что есть и другие решения, но, как мне показалось, это самый такой простой вариант. Далее, B12. Сгорание этана протекает согласно термохимическому уравнению. Испарение этанола протекает в соответствии с термохимическим уравнением. Рассчитайте минимальный объем этана. Вот этот вот здесь нужно объем, который необходимо сжечь. Для получения теплоты достаточно для испарения этанола массой 1150 грамм. То есть нам нужно понять, первое, сколько нам Необходимо теплоты для вот этой второй вот реакции. Что мы делаем? Первое, я нахожу химическое количество этанола, потому что у нас теплота всегда связана с их химическим количеством. 1150 делю, по-моему, 46, малярная масса, но лучше всегда перепроверить. Да. 46 грамм на моль. 1150 делю на 46, это 25 моль. Теперь с учетом уравнений. Значит, на 1 моль моего этанола испарения затрачивается 39 килоджоулей теплоты. Тогда на 25 моль у меня будет затрачиваться х. Нахожу х. 25 умножаю на 39. Мне необходимо 975 килоджоулей теплоты. Все, с этим мы с вами разобрались. Что делаем дальше? Дальше мы с вами определяем по первому уровню реакции, а сколько же это в молях тогда будет нашего этана. На 2 моль этана, сгорание этого этана, у нас высвобождается 3120 килоджоулей тепла. Тогда на Y моль этана... Нам необходимо 975. Давайте найдем это Y. 975 умножаю на 2 и делю на 3120. Получаем 0,625 моль. А отсюда мы уже с вами можем найти объем. Объем ⁇ это химическое количество умножить на малярный объем. 0,625 же на 22,4. На самом деле задача это вообще ну, для B12 легенькая. Получается у нас ровненько 14 дециметров кубических. Дециметры кубические мы не пишем, просто 14 оставляем. Далее B13. Для корректировки дефицита железа в корм цыпленка бройлера добавляют кристаллогидрат соли железа. В расчете 82 миллиграмма металла, то есть железа, на 1 килограмм корма. А, миллиграммы. Ага, у нас здесь сразу же смотрим в конец. У нас в миллиграммах все это записано, значит я не перевяжу в граммы. Далее, массовые доли химических элементов кристаллогидратии составляют значит, железо 20 и 14, серы 11,51, кислорода 63,31, и водорода 504 процент вычислите массу э, миллиграмма кристаллогидрата в 300 граммах корма значит что мы с вами здесь сделаем ну первое что мне приходит на ум это найти общую форму пусть у меня будет феррум но здесь понятно раз кристаллогидрат э, феррум x с э, y о z и там h M. Пока сделаем так, быстрее всего, что у нас там феру мы 4 на n количество воды, но сделаем вид, что мы не знаем с вами. Значит, x, y, z и m. Значит, мы с вами представим, пусть у нас 100 грамм вот этот будет кристаллогита, тогда масса железа 20 и 14. Чтобы найти соотношение, нам нужно знать химическое количество. Я тогда массу делю на малярную массу 56. Сера 11,51 делю на 32. Кислород 63, 31 делю на 16. И водород 5,04 делю на 1. Ну, смотрим, что у нас получается. 20,14 делю на 56. Это 0,300. Ну, а даже 36 можно. 11,51 делю на 32. 0, 36. 63, 31 делю на 16. Это 3,9976. И тут у нас остается 5,04. Делим мы все, одно логично, 0,36. 1 к 1, к 11, все делю на 0,36 на наименьшее, и 14. То есть у нас получается феру S, чего-то там, наверное, O сколько-то, умножить на n количество молекул воды. Сколько у нас молекул воды? Обращаем внимание, у нас 14 атомов водорода. Значит, у нас 7 молекул воды. Всего у нас 11 атомов кислорода, 7 из которых приходится на молекулы воды. Значит, остается у нас сколько? 4. Значит, формула кристаллогидрата феррум СО4 на 7 молекул воды. Окей. Теперь, что мы с вами э, можем сказать? У нас... Э, 82 миллиграмма металла на 1 килограмм форм, корма, да, приходится. А у нас здесь нужно вычислить массу кристаллогидрата, где 300 грамм корма. Это 0,3 килограмма. Я здесь прям составляю формулу. Чему будет вот равно тогда масса железа? 82 умножаю на 0,3. Мне нужно 24,6 миллиграмм. Можно было на самом деле... И не, не устанавливать формулу, два варианта с вами рассмотрим. Значит, вот у нас тогда железо 24,6 мг. Здесь у нас будет y мг. Малярная масса 56 мг на, ну, на моль. А здесь у нас, сейчас посчитаем, 18 умножим на 7 плюс 96 и плюс 56. 278 и считаем, чему равно y. 278 умножаем на 24,6 и делю на 56. 122, там 121. Но ответ был бы 122. Какой другой вариант? Мы с вами знаем, что масса, вот она у нас, 24,6. Мы с вами знаем массовую долю железа, знаем массу железа. И нам что нужно знать? Массу кристаллогидрата. Что такое масса кристаллогидрата? Это масса железа, деленная в долях на массовую долю железа. 24,6 делить на 0,214. Получается то же самое. 122. То есть, два варианта: вот этой конечно, то есть, можно вот это вот все вообще не считать. Я вам показала два варианта. Можно просто рассчитать с учетом массовых долей. Далее, b 14 для приготовления сахарного сиропа. Порции раствора сахара, масса 400 грамм при температуре 60 градусов, дополнительно добавили 300 грамм сахара. Тщательно перемешали, то есть часть какая-то растворилась. Это у нас задача, ну, я условно говорю, на стакан или на растворы Был у нас какой-то первый стакан, и э, у нас сказано, что порция раствора сахара, то есть масса раствора 400 грамм. Туда добавили массу вещества, я здесь два запишу, потому что во втором стакане, 300 грамм сахара тщательно перемешали. Что при этом получилось? При этом у нас третье выпало в осадок. Масса вещества 40 грамм. Не растворилась, Рассчитайте массу сахара в исходном растворе, массу вещества. Если его растворимость при данной температуре, то есть растворимость можно К, можно S обозначать 60 градусов, 300 грамм на 100 грамм воды. Что мы первое делаем с вами? Находим, какова должна быть массовая доля. Что такое массовая доля? Масса вещества, то есть 300 делить на массу раствора. Масса раствора это у нас сам сахар плюс та вода, в которой растворяется. То есть 300 мы делим на 400. У нас получается 0,75 грамм. То есть такая массовая доля должна и остаться. Что произошло в третьем растворе? Да? То есть у нас массовая доля должна быть 0,75. Мы э, Что это такое? Масса вещества делить на массу раствора суммарно. Из чего у нас состоит масса вещества? Я сразу же обозначу за х то, что мне нужно найти. Это масса вещества, которая у меня была. Потом я сюда добавила 300 грамм, но при этом 40 из них выпало в осадок. Теперь, что такое масса раствора общая? Это то, что у меня было 400, я тоже туда добавила 300 грамм вещества и 40 при этом выпало. Что я делаю? Решаю маленькую нашу, наше уравнение. Значит, 400 плюс 300 и минус 40, 660 умножаем на 0,75. У меня получается 495 равно х плюс 300 минус 40. Это 260. Х отсюда 495 минус 260. и Получается у нас 235. А за х мы и брали с вами то, что нам нужно найти. То есть вообще простейшая сдача на раствор. Далее, b15. Сдача, в которой я где-то накосячила, где до сих пор понять не могу. Ну ладно, разбираемся к твердой смеси, состоящей из 78 грамм сульфата магния, магний СО4, 78 грамм. Пока что запишем такое импровизированное дано. Мрамор это у нас кальций СО3, 35 грамм. И карбоната калия, калий 2 СО3, 82 и 8 грамм. Добавили избыток дистиллированной воды. Перемешали, то есть приготовили раствор. Полученную суспензию отфильтровали, потому что у нас здесь что-то будет реагировать, сейчас посмотрим. А образовавшиеся на фильтре осадок высушили и взвесили. К отфильтрованному раствору добавили избыток раствора нитрата бария, в результате чего выпал новый осадок. Рассчитайте массу, сумму масс обоих осадков. Первый раз у нас растворили, на что-то между собой будет реагировать. Нам помогает таблица Растворимости. Во-первых, кальций СО3 у нас что? Нерастворим в воде, правильно? Он выпадает в осадок, то есть уже сразу же он у нас будет там. Теперь у нас магний СО4 может реагировать с калий 2 СО3. Магний СО4 плюс калий 2 СО3. Что будет происходить? Образуется магний СО3, мы смотрим в таблицу растворимости, а магний СО3 у, у нас нерастворим. И калий 2 СО4. То есть, вот еще один осадочек. Нам нужно теперь найти химические количества, посмотреть, что в избытке, что недостатки, что у нас тут вообще осталось-то. Значит, 96 плюс 24 это 120 малярная масса магний СО4. 78 делю на 120. У меня получается 0,65 моль. Калий 23 по-моему, 106, но лучше пересчитать. 39 на 2 плюс 60, а, 138, видите, забылось. 82,8 делю на 138, получается 0,6 моль. Так как соотношение здесь один к одному, то полностью реагирует у меня что? Калий-2-СО3, образуя 0,6 моль магний-СО3. Вместе с кальцией-СО3 уходит в первый осадок, да, то есть суспензия отфетровали, образовавшийся осадок высушили и взвесили. Значит, массу магний СО3 считаем. 0,6 умножаю, 60 плюс 24, это 84. Получается 54 грамма. То есть вот это осадок, вот это осадок. Что у меня остается? С чем-то у меня будет реагировать здесь. А останется у меня химическое количество магний СО3, ой, э, магний СО4 избытка, 0,65 минус 0,6, который проагировал, 0,05. Магний СУ4 реагирует с нитратом бария. барии ну дважды образует у нас барий СУ4, выпадающий в осадок, и магний но 3 дважды. 0,05, здесь соотношение тоже один к одному 0,05. Ищем массу барии СУ4. 0,05, малярная масса 233. Получается у нас 11,65 грамм. Считаем общую массу. 11,65 плюс 54 плюс 35, 97,05 граммов. Но что же еще у нас здесь есть? 95,07 это очевидно. Да? То есть большинство, вот я сейчас понимаю, что здесь вот сделала ошибку, а еще вот у нас что есть калий 2 с 4 он же у нас остается в растворе, правильно? Сколько его? 0,6 остается у нас. Значит, он тоже у нас будет реагировать с барий-СУ4. Калий-2СУ4 плюс барий-НО3 дважды. Получается у нас калий-НО3, здесь двоечка, плюс барий-СУ4. Это у нас тоже осадок. Если здесь 0,6, то и здесь 0, 6. И масса еще дополнительно бария 4 2 реакции 0,6 умножить на 233. Берем калькулятор. 0,6 умножить на 233. Это у нас 139,8 грамм. И считаем теперь сумму. 139,8 плюс 9705. Получается у нас 236,85 грамм, ну или если бы мы в ответах писали бы 237. То есть вот наш правильный вариант ответа. Интересная сдача, она мне очень понравилась, но вот не сразу же сообразишь, где здесь что с чем реагирует. Далее, B16. В растворе, полученном добавлением азотной кислоты, то есть HNO3, к разбавленной серной кислоте H2SO4. Суммарная малярная концентрация анионов, то есть c, я так напишу, а минус равно 0,06 моль на дециметр кубический. А значение pH равно 2. Считая, что обе полностью распадаются на ионы, вычислите количество моль азотной кислоты в этом растворе объем 1 метр кубический. Окей, что мы с вами делаем? Пишем уравнение диссоциации. HNO3 у нас диссоциирует на H+, и NO3-. Пусть химическое количество у меня, или давайте так, концентрация будет равна Х. Тогда Х водородов и Х нитрат ионов. Серная кислота у меня диссоциирует на два протона водорода. У нас здесь сказано, что полностью диссоциирует. Все окей тогда. И сульфат ион. Пусть у меня будет концентрация y 2 y и здесь y что мы с вами знаем? Х плюс у, а неоны у нас равны 0,006. Что такое pH равно 2? Нам нужно найти концентрацию протона водорода. Это 10 в степени минус pH. То есть у нас 0,01. Или 10 в минус второй степени. Значит, что мы с вами можем сказать? Х плюс 2у у нас 0,01. Решаем с вами систему. X, ну хотя мы и так, нам x нужно найти, значит мы выражать будем uh, y. y у меня равно 0,06 минус x. Подставляю это все во второе уравнение. x плюс 2 умножить на 0,06 минус x равно 0,01. Раскрываю скобочки. Я лучше посчитаю на калькуляторе. А то я такой считаю, вот, 0,0,12 минус 2х равно 0,0,1. Здесь у меня получается минус х и 0,0,12 минус 0,0,1. У нас получается 0,0,0,2. И минус. Это тогда x Моль на дециметр кубический. А мне нужно идти на метр кубический. То есть я умножаю на 1000. И получается у меня 2. Моль. То есть, вот наш ответ чему-то равно химическое количество азотной кислоты. Я думаю, что вы, досмотрев вот это видео до конца, все просмотрите, разберетесь наконец-то с централизованным тестированием 2022 года. Единственное, вот сложность действительно то, чтобы сложность, наверное, быть нужно очень внимательным в задаче B15, а так задачи и задания среднего уровня. Я бы не сказала бы, что централизованное тестирование 2022 года очень сложное. Нет, оно на среднестатистического ученика рассчитано все очень решаемо, все очень. Классно! Надеюсь, что вам это видео понравилось, вы благодарите меня обязательно лайками, кто не подписан, обязательно подписывайтесь, я буду благодарна, и это дает мне стимул больше выпускать полезных видео, разборов, видео с теорией, с задачами. Спасибо вам, что досмотрели видео до конца, подписывайтесь и всем пока!